Добрый день, что входит в состав тренажера паравилла универсальный. Четыре стойки идут длинные самые. Восемь это горизонт, восемь коротких, восемь длинных. Значит, и по четыре диагонали. Четыре короткие и четыре длинные. Потом идет у нас сорок метров веревки, комплект манжет, петля глиссона, крестовины вверх-вниз, лебедка, муфты между горизонтами, между диагоналями ставятся. 9 роликов вертикаль, карабины, два ключа, вот это у нас старожки сделали, придумали такие, и болтики, и гаечки. Все, это тренажер правила универсальный.